У нас все равно полномер. Просто чтобы руководство федерации действительно выбирали. Да, они сегодня нужно президенту клуба или президенту страны, или там вице-премьеру, вот он поставил-то вот. А сегодня действительно должен быть функционер-человек, который независим. То есть мы все. независимых человек вообще как бы таковых нет. Но он должен быть равномерно удален. А вот клубов Б, от, э, скажем так, каких-то коммерческих дел, и поэтому тогда будет легче. А когда ты чей-то ставленник, да, то у тебя всегда будут проблемы, так же, как и в премьер-лиге. Да? То есть какая-то группа вот там собралась, не полностью выбрали президента, а другая не выбрала, она все время будет ему не давать возможность нормально существовать, так же и федерация. То есть если будет решение в пользу какой-то группы клубов приниматься, то, соответственно, Другие будут у них довольны, и все время этот ком будет нарастать. Просто хотелось бы, чтобы люди приходили и нормально уходили. А у нас убирали одного, и потом ставили другого. То есть Анатолий Владимирович Попов всячески дискутировал с Григорием Михайловичем, был не согласен. А потом на последнем Конгрессе его слезно уговаривал стать почетным президентом. Меня это настораживает, например. То есть не может человек поменять позицию. Значит, какие-то есть другие вещи, о которых мы, слава Богу, не знаем. То все мы к этому довели. Все, потому что у нас в детском футболе папа, если депутат, команда должна выиграть, если губернатор, то с палкой можно сбитой а по полю бегать за судьей там или за кем-то, это все сходит с рук. И вот оно, оно все видится и доходит. Поэтому, наверное, у нас только Шевченко играл, да по большому счету. Видеоскоп. Спортивное видео.